А вы с какой? Так, Чтобы вы с... а можно прочитать? На попали вы, или... Максим... Итак, я же вам даю документ, что вы читаете. Да я просто это, не пойму, что написано. А что не да не, да. Еще... да не надо дотрагиваться. Ну Нет. хотя бы стабильно держите. Прапорщик полиции. Не надо Как-то не надо. Так я вы должен до полного знакомления. Вы будьте добры. Я вы, не вы, ознакомился. Мужики, а я спокойно. Вами нормально, пока общаются. Так, а вы действия я вам показал документ, короче. Ваши, ваши действия ненормальны. Действия мои нормальные. Там, до полного знакомления. Действия мои нормальные. Вы ну то есть меня вы отказываетесь. Будет, меня будет учить, как работать, что ли? А? Да. Что, да? До полного знакомления. Вы, вы что, не понимаете, что ли? ничего? Вы ничего. Что вы делаете? Что это дискисад вообще? Кто здесь здесь? А, ну вы не не надо Почему Нет, не надо. А телефоны, пожалуйста. Потом отдадим телефоны. Вот этот дискисад я не привез вообще. Какой диски сад? Я приехал, смотрю, ситуация нормальная пока что. Ну, ага. Сейчас будем разбираться, вы же не слышите меня, что ли, ничего. Если сам говорите, как будто я не знаю. Вот куда походишь, что ли, или что? Телефон отдайте. Сейчас из школы приедет и будет разбираться. Никуда телефон не денется вашим. Телефон отдайте. Второй, Второй сотрудник, представьтесь, пожалуйста. Они а объясняются, я объяснялся, клас. Они представляются. Пока не трогайте, ничего сейчас приедет, сколько мы. Мы замок вкрутим, потому что. Вам же сказали, ничего не трогать. Будьте добры, снимите заявление. Сейчас скоро приедет, не заявление Это вам заявление в сторону Росгвардии согласно договору. Оформить всех и доставить в отдел полиции. Повреждения есть, есть. Повреждения, повреждения. Повреждения. Тоже спиливали. Есть имущество, повреждения? Да. Согласны? общедомовое. Да. Сейчас да. да. я до этого не видел, как было. До этого было? Ну, я вам показываю. А до этого как было? Еще вопросы есть, поздравительные? А до этого как было? Было не так. Ну, а я как бы могу убедиться, что это они. А как я как бы могут быть. Я вам говорю. Я много чего тоже могу сказать. У меня на видео все Я ну, Хорошо, пускай будет. Ну, посмотри, потом посмотрите видео, покажите, помню. Без заявления будете принимать? Будете реагировать или нет? Я уже приехал сюда, тут никто ничего не делает. Я вопрос не в том, что вы приехали. Таких действий никто пока не совершает. как не совершает. Где что? Пока Они что повредили вообще, домовое имущество, и вот эти двое в черном ограничивали мои свободы передвижения. Я вам еще раз говорю, вся информация передана была в дежурную часть. Мы да. облажаем дежурную часть, и мы ожидаем здесь, присутствуем пока. И ожидаем да, да, честного. А да, да. Все, пока. Так. Нет, соседа на случай. Пока бумажки можете показать, мы тоже не выходим. То есть отказываетесь? Да почему отказываетесь, все это примется? Чего? Так принимайте. Необязательно на секунду надо все это делать, сейчас узнаем вот, Вы можете поручить своему напарнику, примите, пожалуйста. Да, почему поручать ему? Все, пока оставьте. оставьте сейчас, чего вы всегда владельцев вырываете телефоны? Я не вырываю директора. А имя, отчество-то скажите, пожалуйста. Я не смог прочитать. Ну так, я тут, вот люди видели, что вы долго держал директора, там можно прочитать, но не сказал. Нет, вы не Так он же не позволил на камеру снимать. У вас память хорошая, насколько я знаю. Серьезно? всех запоминаете. Дмитрий Викторович, не вмешивайтесь, пожалуйста, в разговор. Мы разговариваем с сотрудником разговариваем. здесь все на вас зациклено? Смысле в смысле за Вы как-то очень. Я хочу с сотрудником Росгвардии поговорить. Ну, Если он сотрудник Росгвардии. Что объяснить Ожидаем ческового. Ну, ожидаем. Я хочу. Десять раз опять то же То есть в вашу личность? Ну что, Я вам объясняю, что ожидаем про это, сотрудники это... Сотрудники, я сотрудники, это слышал? Что, ну что же, ожидаем. я вам показывал достоверение. Так, а пока, я, по пока ожидаем, я хочу узнать, как вас зовут, хотя бы я имя. Я сказал, меня Максим зовут. Максим, да. Александрович? Достоверение показывал я вам, правильно? Мы читали. Нет, показали-то показали, показали не но, но не и до полного. Но когда вы часто держать достоверение, нет, что вы издеваетесь? Не нет, пока ознакомлюсь. Нам нужно отключить электроэнергию, поскольку... Отключение проведено самовольно, это опасно, пожароопасно. опасно. И, собственно, все мы закрываем щит входим. А на работу у вас кто полномочий? Распоряжение покажите. У вас есть документы? Да, я вам предоставил. Удостоверение вот, только. Э -э то есть на отключение. Да. На отключение это постановление 354 ППРФ. Конкретно на конкретную квартиру никакого приказа не должно быть. Таким Нет, я понимаю, распоряжение должно не быть. Еще быть. В да, да, но ну, есть справка, каков справка, пожалуйста, по требованию нашей, нашей, нашей как mm -hmm. бы, организации и юристам предоставить. При себе оно не необходимое. Необходимо. Как попросил, это хорошо? А я против. После э, окончания работы мне нужно вас опросить. Не вопрос. Как это выполняете? Вы что добро даете незаконно? У него нету доверенности. Не Он на себя не лично не действует. А где доверенность? Истребуете доверенность? Вы что делаете? Сотрудник Росгвардии, вы будете Я доставлять согласно договору? Тогда уж и Так, Заявление примите. Заявление примите, пожалуйста. Как это не угрожает? Вон отключает. Отключается от жизни ресурса. От электроэнергии. Статья 215.1 и... Виктор вы Виктор Владимирович. Виктор Владимирович, я хочу написать сообщение о совершенном преступлении. Не уходите. Виктор Владимирович. Ушли. Замечательно. Вот так наша полиция бережет нас. Сотрудники в Росгвардии, верните, вернитесь, пожалуйста. Здравия Васильев. А, здравствуйте, мне нужен Рамис Рамисович Вавлютов. День добрый, он на выезде. Это вы, да? Нет, он на выезде, Рамис Рамилович. А, на выезде. А с кем можно поговорить? С командиром батальона каким-нибудь? А, по поводу чего? По поводу действий и бездействий ваших сотрудников по вчерашнему вызову. Так подскажите, пожалуйста, как вас зовут? Зовут Антон. Проспект Констановский 211. Договор заключен. Подождите. подождите, подождите. Антон, а по отчеству? Отчество Персона Николаевич, фамилия. Заклю... Это договор заключен на персона Антон Николаевич Булгак. Так, Антон Николаевич, правильно? Обращайтесь ко мне по имени, Антон. Не, ну, так как бы не культурно, потому что мы при погонах, сотрудники, мы по что обращаемся. Не, не, как я хочу, так это, ну, это мое желание, и для меня это культурно. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени Антон. Ладно, хорошо, Антон, подскажите, в чем суть вопроса, как бы, ну, узнать, каков выезд был? Значит, был заключен договор на фамилию Булгаков по адресу Броссель-Консомольский, 21, Тревожная кнопка. Сейчас Комсомольский, а Комсомольский сколько? 21, квартира 16. Угу. Значит вчера была нажата тревожная кнопка, приехал наряд, ваши сотрудники, номер машины есть, не помню, сейчас надо смотреть видео, все на видео есть. А также есть на видео весь процесс сообщения с ними, значит они приехали. У меня там какие-то хулиганы пытались общедомовое имущество повредить, что-то в электро... это начали спиливать этот электрощит, что-то там, какие-то провода выдирать. Вот. Приехали ваши сотрудники, старший наряда некий Максим. Он показал удостоверение, но не до полного ознакомления. То есть у него там корочка, в общем, обложка, она такая матовая, и то есть невозможно было прочитать фамилию, тем более она у него очень длинная на букву А. И отчество тоже на букува. в общем, он не дал ознакомиться, отказывался назвать имя, отчество, фамилию. Нагрудных знаков у них нет, идентифицировать невозможно. Единственное, что там я успел прочитать, там что-то старший прапорщик, что ли, по полиции. Вот, в общем, этот Максим, старший наряда. Ко второму сотруднику у меня нет претензий, только вот к Максиму. Этот Максим меня не слушал. Мало того, что не слушал, то есть я ему дал заявление, согласно договору. Заявление было написано. Заявление было написано, что я это, это требую, согласно договору, доставить неустановленных лиц, так как они повреждают общедомовое имущество. Плюс ему на словах я озвучил, что там двое ограничивали мою свободу передвижения. На что мне Максим ответил, что заявление он принимать не будет, хотя он его взял в руки под видео и потом положил обратно на тумбочку. Вот. После чего он там сказал, что созвонится с руководством. Но ну, он созвонился, сказал, ожидаем, ждем. После чего он взял, выхватил у меня два телефона. У меня два телефона в двух руках были. Вот. Он их два телефона выхватил, забрал себе и не хотел отдавать. После многократного моего требования вернуть телефоны раза три или четыре я им повторил, он все-таки положил на тумбочку туда же, вот где, куда и заявление. В общем, телефоны он не стал присваивать себе. Вот. После чего я начал снимать дальше, я требовал доставить всех в отдел полиции, установить их личности. Они кого-то переписали, кого-то нет. Я просил узнать, там это. я несколько раз спрашивал, как, чьи личности установили и всех ли установили. Он мне, он мне отказался отвечать. То есть э, неизвестно, всех он установил или нет. Он частички уклонялся от вопроса, Раз, раза три или четыре я его пытался вывести на эту тему. То же самое с удостоверением, короче, ни отчество, ни фамилии он не называл, только имя Максим. Вот. Ага. Соответственно, второго я вообще не знаю. То есть он ни удостоверение не показал, он вообще молчал и стоял в сторонке. Вот. Вызов был примерно в 9, в 9 часов утра, вчера, двадцать шестого, ноль седьмого, Соответственно, дальше что они сделали? Они позвонили, я так понял, вашему руководству. Ваше руководство с телефона 3794 33 Некто Бахтин без имени и отчества позвонил в полицию и сообщил о каком-то правонарушении, я не знаю, что-то там. Номер КУСП у меня есть тоже на видео, не помню точно. Вот, То есть вызвали, приехал участковый и сказал вот этим людям, неустановленным лицам, сказал «действуйте». Хотя они ему при этом предъявили только удостоверение сотрудника, -то, какого-то там сотрудника, непонятно, какой-то фирмы. Ни паспорт, ни приказ, ни распоряжение, ни доверенности, ни уведомления об отключении у них с собой не было. Соответственно, ваши сотрудники, участковые, совершенно не удостоверились в их личности, совершенно игнорировали мои требования и мои заявления. И при этом я сказал, что я, я хочу, чтобы участковый, ну, наверное, к вам это не относится, но участковый не принял так у меня ни заявление о совершенном преступлении, ни протокол с места происшествия не составил. А ваших сотрудников я неоднократно требовал и просил остаться на месте, вернуться, они несколько раз пытались уйти след по лестнице вниз, вернуться и принять заявление, и принять меры, но полный игнор, и, в общем, они, я так понял, сели в машину и уехали. Вот, у меня к вам вопрос, а правомощные ли в сотрудников конкретно меня интересует отъем телефонов моей собственности. Ну, а у вас их забрали, что ли? Он, по, по факту, он забрал телефоны, но после моего многократного требования вернуть телефоны, он их положил на тумбочку. Не в руки меня дал, а положил на тумбочку. Да, понятно. Сейчас мы, так, постараемся, ну, сновидеться, как-то, Максим, нас, как бы, так много. Ну, так знаем. много. Вчера, вчера по проспекту Комсомольске 21-16 выезжал один наряд. Ну, Но максим... я понял. Сейчас мы их вызовем и просим располковать данную инцидент. Видео, видео доказательства всего, что я озвучил, у меня есть, имеется. Я его чуть позже опубликую на канале Сургутнадзор в Ютубе. Так, значит, по видео, то есть, видеосъемке, Антон, если вы как бы говорите, что с вами можно по имени обращаться, значит, да, да. по поводу видео, да. как бы наши рекомендации пока вам никуда не выкладывать, потому да. что, нет, объясню почему, потому что сотрудники находились по исполнении, так, вот. дальше, то есть разрешение на видеосъемку у вас как бы сказать, официального нету, вы как любитель, то есть выкладывать видеосъемку. В Нет, сети. У меня, меня, меня вообще-то статус журналиста и инспектора общественного движения по борьбе с коррупцией при президенте РФ. Угу. Руководитель подразделения по ХМАО и по городу Сургут. Так, руководитель сообщества, да? Руководитель подразделения по городу Сургут – это первая должность, и вторая – этот старший инспектор похмал. Ну понятно, ну по пока. Ну как, не точно не рекомендую, потому что сотрудники не давали свои согласие на укладывание. А я не уверен даже, что это сотрудники были. Они были в масках и удостоверение мне до полного ознакомления не предоставили. И тем более они действовали не вне рамках закона, вне рамках договора. То есть они, я не знаю, что бы было со мной, если бы я не стал на порог своей квартиры. То есть я был вынужден после того, как он у меня забрал телефоны, Встать на порог своей квартиры, то есть зайти в квартиру. Я так понимаю, никто не вправе вторгаться в жилище без решения суда. Uh -huh. Ну, я думаю, это его и становило. Если бы я оставался в коридоре, я не знаю, что бы со мной было. Uh -huh. Потому что он был настроен крайне агрессивно. Так. Uh -huh. А, а вступать в какой-то разговор, диалог э, с человеком, который ведется агрессивно, и при этом у него за спиной автомат Калашникова, я, я не собираюсь. Я, я вообще ни с кем никогда не конфликтую и, и, и не принял это. Никому не применяю физическую силу, никогда не сопротивляюсь. Все принято. Подскажите вам, так, завтра будет удобно, высоко сколько перезвонить? Сейчас я меня руководителя дождусь. Да, запишите, пожалуйста, мой короткий номер телефона, uh -huh. 66-77-44. Uh -huh. uh -huh. Записал. А, еще раз представьтесь, пожалуйста, кто принял? Командир род и старший сам полиции Васильев. Васильев. Ага. Uh -huh. Все, благодарствую, жду звонка, видео пока придержу по вашей просьбе, но ничего не обещаю. Ну я хорошо блин, вас услышал. Так, Завтра во вам удобно будет позвонить? А, да, еще немаловажный фактор. В сторону, ну я так предполагаю, что это были сотрудники управляющей компании, хотя они тоже никаких документов не показали. Так вот, сторону управляющей компании, которая якобы управляет нашим домом, да, в 21 было вынесено предписание со стороны Государственного жилищного, жилищного надзора по городу Сургут подключить мою квартиру к электричеству, именно подключить. То есть они ранее приходили в другом составе, то есть подключить. Крайний срок был вчера. И именно вчера они пришли, и были ваши, вызваны ваши сотрудники. Однако, вместо того, чтобы подключить по всем правилам, потому что они в прошлый раз вообще криво все подключили, половина розеток не работает. Вот. И получается, что вместо того, чтобы подключить и выполнить предписание Государственной жилищной надзорной инспекции, они вместо этого отключили. И я так понял... И Росгвардия, и полиция стали на их сторону, не удостоверив, не, ну, не истребовав ни одного документа, подтверждающих их полномочия на это. Понятно, понял. Завтра на сколько вам можно будет перезвонить? Звоните в любое время, и днем и ночью принимая звонки. Все хорошо. Слышал, вас. завтра мы с вами свяжемся. Благодарствую. Угу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Али. Алло, здравствуйте, Антон Николаевич? Кто это? Это вас беспокоит Александр Федорович, временно исполняющий обязанности Сургутского межмуниципального отдела неедомственной охраны. Угу. Имя, что назвали, фамилия? Гердюков. Сердюков, первая буква «С», Сергей? Г, Ге Григорий, Гердюков. Да. А вы не подтвердили, вы Антон Николаевич? Слушаю вас. Так, я хотел с вами... Переговорить по поводу вот, выезда группы задержания на ваш сигнал. Вы нажали тревожную сигнализацию, группа mm -hmm. задержания приехала, якобы вы утверждаете, что там группа задержания ну, неправомерно действовала, грубо говоря. Да, утверждаю. У меня есть видеодоказательства. Угу. Доказательства в виде чего? Вы записывали, да, их? Конечно. Так, а у меня со слов и э, рапорт предоставляла группа задержания в плане того, что там приходила к вам э, управляющая компания ЖЭКа, да? Вас отключали 220 электропитания. Было mm -hmm. такое? Кто-то приходил, какие-то 6 лиц в неустановленных. Ну как каких-то? Ну потом же установили эти лица, пришел, потом участкового вызвали. Mm -hmm. Участковый был? Мне-то как собственнику никто не предоставил ни один документ. Ну, угу. как позже выяснилось, вы установили же эту что это была комиссия? Серьезно? Это была комиссия? Ну, наверное, ну в связи с комиссией же приходят, отключает электроэнергию. Ну, давайте начнем от, с того, что как образовывается комиссия. Кто создал эту комиссию, на основании чего? Но... Давайте не будем, комиссия, я так полагаю, у за неуплату, наверное, ЖЭК и пришло с комиссией, с постановлением о том, что вас исключить. Да, я да. а? да, не понимаю, почему вы пытаетесь ввести меня за в заблуждение и называете вот этих шесть неустановленных лиц комиссии, тогда как ни одного документа, подтверждающего, что это была комиссия, ни у меня, я так предполагаю, ни у вас нету. Ну хорошо, ну хорошо, давайте, давайте так, хорошо. 6 человек пришли в составе, 6 человек, вот это пусть будет это не комиссия. Вот. Мы сделаем запрос в ЖЭК и узнаем комиссия, не комиссия это была, вот. какие были представители. Вот. но Потом же туда еще, добав к этому, вызвали участкового пункта полиции для разбирательства в дальнейшем. Вы что-то все время о других неустановленных лицах говорите. Давайте поговорим лучше о ваших сотрудниках. Какие их действия... Ну вот, смотрите, наши сотрудники. Кнопка тревожной сигнализации. Вот, чтобы... Извиняюсь. Ложный вызов, допустим, да? Ну, в каких случаях она применяется? Она же применяется у нас в тех случаях, когда есть состав административного правонарушения, либо преступления. Да, какого-то уголовного там еще вот в том случае нажимаете понятно экипаж прибывает и на месте задерживает граждан вот. Андрей Федорович, да? Нет, Александр Федорович а, а... Да, что Александр Федорович, подскажи Да, -да, -да. да слушаю Александр Федорович, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, порча общедомового имущества и ограничение свободы передвижения имеют признаки состава преступлений и правонарушений? Порча домового имущества посторонними лицами, да, да оно имеет административное правонарушение. Вот. Потом вызывается на, на место участковый, либо там ЖЭУ, представитель, и принимает решение. Такой, ну, нанесен, ну, подождите, Александр Федорович, вы опять переключаетесь на других. Давайте поговорим о ваших сотрудниках. Вы сказали, что да. сотрудники выезжают... Наш, да, наши сотрудники, я вам, ну, хоть, я понял, о чем речь идет. Наши сотрудники э, на место прибывают, э, предотвращают какие-либо действия, да, там, если какой-то разгром идет, вот, э, на месте задерживают и разбираются. Для выяснения обстоятельств вызывается либо следственная оперативная группа, либо участковый. У меня другие сведения. Я, прежде чем с вами заключить договор, выяснил все обстоятельства с договорным отделом и с вашим юристом. Меня, меня убедили под запись телефонного звонка, что э, в случае обнаружения неустановленных лиц, все они будут доставлены в отдел полиции по моему, по моему письменному заявлению. И там будут установлены их личности и будут составлены протокола, там рапорта, ну, еще, взятые объяснения и все такое. Нет, Согласен, вот если состав преступления какой-то есть, тут, конечно, тут, э, сотрудники полиции задержат на месте, да, доставляют, и когда тут уже наглядно есть да, ну, э, видимые да, какие-то причины, да, есть обстоятельства э, со, по составу преступления, их задержат, понятно, что их и, и доставляют, вот, но на место вызывается следственная оперативная группа. Тут иной случай, понимаете, тут, тут пришли, вот пришли группа из шести человек, вот, и покажет нашим сотрудникам о том, что у них есть постановление на руках об отключении электричества. Серьезно? Постановление они показывали? Да. А, я извиняюсь, а где они его показывали? На улице, когда вышли, потому что в подъезде у меня все на видео заснято, и никто никому ничего не показывал, никаких постановлений. Угу. Понятно. Хорошо, мы дальше и глубже будем этим делом сейчас займемся и разберемся. Вот. просто э, я как бы хотел с вами обсудить в плане того, что э, неправомерные действия наших сотрудников, в чем они выражаются. Вот, я, я вам сейчас поясню. Вот смотрите, вы сами признали факт, что порча общедомового имущества и ограничение свободы передвижения собственника, это, в этих действиях присутствуют признаки составов преступления и правонарушений. Соответственно, до этого вы сказали, что это, ваши сотрудники в таком случае доставляют в отдел полиции. По факту никто никуда не был доставлен. Ваши сотрудники отказались, стажей по наряду показал удостоверение, но не до полного ознакомления. У него там удостоверение было в какой-то корочке непонятной, в обложке. Которая... Так, почему непонятно? У всех сотрудников, чтобы удостоверение как-то сохранять и был надлежащий вид, у всех есть корочки. Вот поэтому, ну, сотрудник, если вам предъявляет удостоверение, вот, Но я так понимаю, наверное, скорее всего, вы включали видеокамеру и хотели там снять, да? Нет, нет, нет. Я отвел камеру по его просьбе. Я отвел камеру по его просьбе и пытался сам прочитать. Вместо того, чтобы дать мне ознакомиться до полного ознакомления, вы понимаете, я же тоже это, как говорится, не новичок в таких делах. Я правозащиты три года занимаюсь. У меня статус журналиста и инспектора и руководителя по городу Сургуты Общественного комитета по борьбе с коррупцией при президенте. Нет, ради бога, я смотрите, рад. у, меня, у меня тоже есть корочка, и она не зак... когда ее разворачивает, там ни одна обложка, ни... никакие посторонние предметы не закрывают фамилия, имя, отчество, там имя, отчество, фамилию и звание, там ничего не... должность ничего не закрывает. А обложка сотрудников сотрудников обложка присутствует, которая то ли глянцевая, то ли матовая, в общем она настолько отсвечивает, что я смог прочитать только имя Максим и увидеть первые буквы фамилии и отчество. Угу. И ваш сотрудник всячески, ну, э, не знаю, специально или нет, может, у него руки дрожали от волнения. В общем, у него это удостоверение постоянно двигалось. Я не мог прочитать ничего. Понятно. И он, он тут же его убрал, и я ему несколько раз попыток делал, это, это назовите хотя бы отчество там, или фамилию, или основу удостоверения, покажите, до полного ознакомления. Чтобы я на видео озвучил под видео. Он всячески отказывался. Более того, второй сотрудник э, вообще ничего не показал. Он, он хотел это показать удостоверение с третьего раза, но ваш старший, вот этот Максим, он ему запретил. Сказал, не надо, одного достаточно, и все. Более того, самое главное, ваш сотрудник, вот этот Максим, старший наряда, забрал у меня два телефона без объяснения причин. Выхватил из рук силой два телефона. Хотя я, в принципе, крепко держал. Но я сопротивляться не стал. Я считаю, что это очень глупо и опасно для жизни и здоровья сопротивляться человеку, который перед тобой в каске, в бренджилете, и самое главное, с автоматом калашников за спиной. Так, а группа, вот, и, и группа из шести человек, скажем так, они вам представлялись, предоставляли какие-либо документы? ни один из них мне не предъявил ни одного документа и не показал, и не назвал ни имя, ни отчество, ни фамилию. Но у меня а, другая информация о том, что а, они пришли отключать вас за, за должность по, по электроэнергии. Не, мне не важно, зачем они пришли. Они, Я увидел... они там повешали а, навесные замки на общедомовой территории, вот этой, да, вот площадка, вот, на электрический щиток. Вот. и как бы, написали там это вывеска там была что в квартире номер 16 находятся ключи от этих замков это же тоже само просто вы же понимаете я еще раз, Андрей Федорович, обращаю ваше внимание, что меня пристрижать и увлечать в чем-то, у вас, во-первых, нет права, во-вторых, полномочий, в-третьих, я вам уже неоднократно говорил, что давайте разговаривать про ваших сотрудников. Вы опять тему переводите в сторону меня, в сторону шести неустановленных лиц, и в сторону там ЖЭО, отключения, электричества и все такое. Ну, давайте я... поговорим про ваших про... сотрудников. Про наших сотрудников я услышал, про удостоверение. Не, там, может быть, неловко показал или там мало показал, да, что вы только увидели Максим. Вот. Хорошо, это один нюанс. Второй нюанс, я так понял, это что они их не доставили э, с места, да? Да. да, и же... третий нюанс, как вы называете нюанс? Ну, ну, третий. ну вопросы там, я не знаю. Про ну, вообще, иностранное слово, давайте говорить по фактам. Вот факт, э, это, не, не, не предъявил достроения до полного ознакомления. Факт номер один. Факт номер два. Э, не Ваш старший по наряду, Максим, э, не, не принял, точнее, он принял, он взял в руки заявление, который заранее приготовил, то есть я там просто дату поставил, поставил в эту подпись вот, и это дал Максиму в руки. Он под видео взял это заявление, внимательно его почитал и сказал, что его брать не будет, и положил на тумбочку. То есть он оказался принимать заявление в рамках договора о, о, о доставлении данных неустановленных лиц в отдел полиции да, и в да, обновлении да, Объяснение это, Я сейчас разговариваю и как бы это... Материал надо будет. Ну как, я тоже с человеком беседую. Сейчас ну, сейчас принесут материал, потому что все на словах, чтобы я тоже видел, понимал. Александр Федорович. Да, да, да, слушаю. Вы там с кем-то разговаривали? Да, я отправил. Да, там, я командир батальона отправил, сейчас пойдет за материалом, чтобы я материал почитал, знакомился с материалом. Завтра сам найду время, поеду в ЖЭК. Вы все слышали, что это ты это, это, это, это сказал? Я, я услышал, да, я услышал проблемные вопросы по наш, касающиеся нашим сотрудникам. Я вам нечто а, озвучил, Александр Федорович. будьте добры, пожалуйста, не перебивайте, не разговаривайте одновременно со мной. Смотрите, это я вам три факта озвучил. Четвертый факт, то что ваш старший сотрудник это наряда Максим выхватил у меня из рук два телефона. Мне пришлось угу. ему раза три или четыре сказать, верни телефон. Угу. Только после этого, там я не знаю, может секунд 20-30 прошло, он положил опять же на ту же тумбочку эти два телефона. Вы мне скажите, вы усматриваете превышение должностных полномочий в его действиях? Ну выхватил в каком случае он выхватил телефоны? Ну вот, я, я в руках держал два телефона. Угу. Он подошел и, ну, я их не Мы снимали, снимали видео. Какая ну, как разница, что я делал? Я в руках держал два телефона. Он подошел и забрал эти два телефона. Выхватил, забрал силой. Я не смог удержать в руках эти телефоны. Хорошо, я сейчас установлю этот факт. Я сейчас прочитаю материал. Вот, извиняюсь, конечно, что заранее не прочитал, потому что это на словах вот мне докладывает было так это было так одно, другое. Ну, александр федорович смотрите я свою правозащитную деятельность веду более трех лет мне uh -huh. никакого смысла врать там что-то вводить в заблуждение там я не знаю выгораживать вообще нет никакого смысла я говорю по факту потому что все о чем я говорю подтверждается видео непровержимо uh -huh. а вы видео можете мне предоставить пожалуйста оно будет скоро размещено в общем доступе на канале «Сургутнадзор» в Ютубе. Угу. Понятно. Вы, я могу вы на не научный. ответили на вопрос. Вот, вот случайно, да. если факт подтвердится, что он действительно выхватил телефон. Его действиях присутствуют признаки состава преступления, предусмотренные статьей 286 УК РФ? Я вам сейчас не могу сказать. Каких это, при каких каких-то обстоятельствах было? Uh -huh. Ну, хорошо. За мне за... надо посмотреть видео, чтобы я сказал и дал какую-то оценку. Да, согласен, но благодарю, что вы хоть задумались и решили поднять материалы проверки и посмотреть видео. Ну, я бы хотел видео изначально посмотреть до этого. То есть, а вы решили его выложить в YouTube, да? А я всегда все выкладываю. Мне нечего скрывать. Я действую в рамках закона и по совести. И никогда никому э, никакой силы там не применяю. Чужую волю не нарушаю. И ни, ни, ни имя, ни отчество, ни фамилию не скрываю. И, и паспорт я бы показал. Пожалуйста, смотрите. Ну, в рамках, конечно, закона. Да, никто не скрывает ни фамилия, ни отчество. Ну, как не скрывает? Если ваш сотрудник, я ему раза три или четыре сказал, назови хотя бы и отчество или фамилию. Он ну, ни удостоверения я... не показал, ни фамилию, ни отчество, ничего не назвал, только имя. Ну, Антон Николаевич, я говорю, я не могу сейчас ничего сказать в плане того, потому что я не видел видео. Буду видео буду смотреть вот и как оно там, как оно было тогда только могу я говорю что-то анализировать и говорить, потому что сейчас это все на словах. Каждая сторона пытается да что-то там ну в свою сторону все равно отстоять. где Это какие-то плюсы. Прибавить на что-то, убавить. Поэтому ну, надо видео мне посмотреть, чтобы я что-то сказал. Да, согласен. Тогда давайте наш разговор откладываем. У меня есть несколько вопросов. Вопрос номер один. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела, или что у вас там, проверки, или как-то выезда. В общем, мне нужен рапорт там, доклады этих сотрудников ваших, вот этого Максима и младшего. То есть я хочу ознакомиться, что, что там произошло. Какие документы вы можете предоставить, и когда... Да, приходите, можете завтра сюда прийти к нам в отдел, вот, прибыть или приехать, как вам, и как вам удобно. И завтра здесь мы все это вместе обсудим, посмотрим. Вы мне покажете видеонаблюдение. Ну, видеонаблюдение я вам вряд ли покажу. Почему? Если она у вас есть... Предоставите видео. Оно, оно есть, как вам сказать? Во-первых, это два телефона... не в общем доступе. Нет. Нет, оно еще не в общем доступе. Я пошел вам на я вчера звонил <как> вам, и наверняка у вас запись звонка есть, и вы слышали, да, о чем мы вчера разговаривали? Нет, я с вами вчера не разговаривал. Я разговаривал с, вас, с Васильев или Васильцев принял угу. звонок. Угу. Вот я про это говорю, что у вас запись звонка наверняка пишется, и, ну, по идее, вы должны были прослушать, перед чем со мной разговаривать. Запись, она записывается, но, к сожалению, я не прослушал, потом запись сохраняется в архиве на ну вот, значит серверной. Поэтому сотрудник, который с вами разговаривал, он мне на словах объяснил, рассказал, поэтому я решил с вами сегодня созвониться и говорить. Ясно. Ну, вот это. А подскажите, пожалуйста, у вас должность какая? Напомните? Временно исполняющий обязанности начальника Сургутского мого. Ага, время начальника, то есть второе лицо да. на случай отпуска первое, правильно? Ну, человек по обстоятельствам, вот, временно исполняющий обязанности ушел в отпуске, и меня назначили. Временно тоже исполнять. Совершенно верно. Значит, я правильно понимаю, вы сейчас первый человек в данной организации. Главное ответственность. А, да, да, да, да, да. Отлично. У меня к вам просьба в следующий раз изменить свой подход к решению проблемы и ознакомиться сначала и с рапортами, и с записью аудиозвонка, который был до этого. То есть mm -hmm. вот, вот эти факты хотя бы надо было ознакомиться и проверить, чтобы уже конкретно о чем-то разговаривать. Спасибо, я учту. Учту на будущее. Спасибо. Так, а подскажите, завтра вы до скольки работаете? Не понял. До скольки работаете? До 18.00. Ага. А, будьте добры, подскажите, пожалуйста, прямой номер телефона, чтобы я мог вам напрямую дозвониться. Желательно сотовый. Рабочий запишите. Пишу. 2068. Угу. 18. Угу. Добавочный. Добавочная 2. А, насколько я понял, это телефон Мавлютов Рамис Рамисович, да? Нет, Рамис Рамилович. А, Рамилович. Это да. да. А, правильно, Рамилович, да? Да. Ага, я вчера неправильно записал. Добро, значит, вы на этом телефоне, к вам можно дозвониться, да? Да, конечно, я всегда на связи. Да, в кабинете. – Добро, добро. – Ориентировочно в какое время можете подъехать? Э, – Я очень занят. Э, я вам сообщу отдельным звонком. Ну, я думаю, в ближайшие дни увидимся. – Ну, все. До связи. До свидания. – Благодарствую. Молодой человек, или кто вы там? Вы свою работу делаете или как? Вы мне задаете вопрос? А у вас должны быть документы, как у полиции. Вы должны были приехать, взять у них документы и эти документы приобщить к, это, к рапорту тех людей, которые приезжали. А они что сделали? Вот про это Антон, и надо говорить. Извините, у нас где-то Росгвардия не может разобраться с простым вопросом. Вот знаешь, я тебе, Антон, скажу, приезжают. Ты-то, понятно? Ты кто? Ты собственник. Отлично. А вы кто? Я такой-то, такой-то. Документы, давайте. Есть документы? Да, нет. Вопрос. Документы у вас есть? Да, фамилия. Документ удостоверяющий личность. Документ удостоверяющий должность. Документ удостоверяющий полномочия. И документ подтверждающий направление на осуществление каких-либо действий. Все. А он начинает с собой что-то там разговаривать, что какие-то терки какие-то устраивать. Так вы знаете, чего ты знаете. Каждая страна обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. Отрицание фактов не требует доказательств. Ты отрицаешь, что ты знаешь. С этого момента он обязан получить доказательства и представить тебе. Все. Поумничать решил. А их там, оказывается, вообще не учат. Приехал по колхозному... Забрал, значит, у того клиента, он у клиента забирает телефон. С головушкой все в порядке? Два телефона. Два телефона забрал. основание изъятия у тебя твоей собственности, то есть Росгвардия изъяла твою собственность, документы тебе передали об изъятии собственности? Нет, конечно. Так извини, тебе сейчас надо требовать подавать заявление о возбуждении уголовное дело в отношении этих разгвардейцев. Все, просто у меня заключен. Они у меня отняли. Телефоны тебе вернули? Ну, я ему три или четыре раза сказал верни телефон. Только после этого он положил... Он не вернул в руки. Он меня забрал из рук, выхватил силой. А вернул, положил на этот, на тумбочку. С -с силой захватил. А ну, почему да. он применяет к тебе силу. А я не знаю. Я... Но ну, он ко мне не применял. Он телефоны вырвал у меня силы из рук. Я, я их держал крепко. Он их прям силой вырвал. Минутку. А он кто такой? Фамилия, имя, отчество? Он не представился. Он показал удостоверение, но у него там глянцевая обложка, ни хрена не было видно. Я только это имя Максима успел прочитать. То есть, а, так об этом и надо говорить. Извините, перед вами... Это не, не Росгвардия, перед вами банда в форме ментов. Ты заказчик, у тебя заключен договор. И этот исполнитель нападает на, скажем так, на заказчика? Да. У них головушка это все, они все в порядке? Начальник-то что здесь себе названивает? Он, извини, работу-то запустил, у него, получается, не работают люди-то надлежащим образом. Люди не работают надлежащим образом. Они не знают, как себя вести. Поднимай договор. В договоре написано, что... Прибывшие сотрудники Росгвардии, с которым у тебя заключен договор, вправе вырывать у тебя телефон из рук? Нет, конечно. Так ему надо задавать вопросы, уважаемый. А что, что за дела так и происходят? Ты мне сейчас задаешь вопросы, аудиозапись у тебя есть. У меня видео есть. Ты мне есть. задаешь вопросы, и видео есть. Он, он тебе задает вопросы, Да они там, управляющий. подожди минутку, а ты откуда взял, что это управляющая компания? Ты что, такой доверчивый, что ли? Он в РИО исполняющего обязанности руководителя. Да меня не интересует. И в РИО он отвечает за это за этот участок работы. В РИО? Так в РИО какая разница? Он исполняет обязанности начальника, я так правильно понимаю? Ну да. Ну, так и пусть отвечает. Он разобрался со своими этими? Со своими му**ами-то он разобрался, нет? Это что такое? То есть ты заключил с Росгвардией договор, ты заплатил деньги, приезжают какие-то непонятно какие, ухи, начинают нападать на тебя, вместо того, чтобы разобраться, что здесь происходит? Совершенно верно. Но об этом надо, надо людям-то рассказывать. Скажите, ребятки, а у нас это, у нас руководитель то у... У руководителей-то с головушкой все в порядке? У руководителей-то, организации, все с подголовушкой? Не имеет значения временно исполняющие обязанности. Все в порядке с головушкой? Мавлютов... Меня все... Смотри, этот начальник позавчера был на месте. Я до него не смог дозвониться. Вчера тоже не смог дозвониться. Решил позвонить вот вчера в дежурную часть. И поговорил там с одним дежурным. Он доложил. И вот это, это время начальника, исполняющего обязанности начальника, мне сегодня вот перезвонил. Я предполагаю, что руководитель специально ушел в отпуск, чтобы это не брать на себя ответственность. Потому что именно он подписал, по-моему. Я не помню, кто подписал договор. А, нет, не Мавлютов подписал. Но Мавлютов почему-то в отпуск ушел срочно. Нет, ну подписал договор, ушел в отпуск. Почему-то нас это не интересует. Ушел человек в отпуск. Вместо себя оставил временно исполняющую обязанности. С этого момента как другой человек заступил на эту должность, он обязан наводить порядок. Договором прописано, что ты нажимаешь кнопку, когда нападает на твое. Они говорят, что там чего-то, кто-то. Так с этого момента ты должен доказывать, что они-то действовали законно. Ты-то действуешь законно, а ты вызвал на будущее. Я не понимаю вашего вопроса. Все просто. Я нажал. Вы не исполнили свои обязательства. О чем тут разговаривать? Так они там, еще раз повторяю, вы не исполнили надлежащим образом свои, обстоятельства, свои обязательства. Все просто. Они не исполнили обязательства надлежащим образом. Они обязаны были прибыть на место, разобраться, в чем проблема, потребовать документы. Зафиксировать своих документов, написать в рапортах. Мы взяли, потребовали такие документы, установили личности, установили полномочия, установили должности, установили значит, факт того, что эти, эти лица прибыли сюда значит, для совершения тех или иных действий там, по распоряжению такого-то такого должностного лица. Вопрос, а что происходит? Я вот я лично не понимаю, что происходит. Заключен договор, твое имущество у тебя повреждено в результате действий неустановленных лиц. Тебе не надо там, говорить. я не знаю, что это за лица. Это вы знаете. Ваши, ваши бойцы приехали, они установили, что за лица это были. Они у них... Вы меня сейчас спрашиваете. Они у них паспорта с этого спросили, я не уверен, что все показали паспорта Росгвардии, они куда-то все в блокнот переписали. Когда я ему начал задавать вопросы, все ли шесть лиц установлены, он, он всячески уклонялся от ответа раз пять, наверное. Вот. И в итоге, это. ну, а мне никто из них ни, ни, ни, ничего не назвал, ни фамилия, имя, что, ни звание. Ни... Вот, давайте я надо скажу, отлично, вырвал телефон, хорошо, будем разбираться с твоим начальником. Вопросы есть, прямо так этим бойцам-то. Вопросы есть. Я с вами разговаривать не буду. На меня напали. Отлично. Сейчас я пишу заявление о том, что вы на меня напали. Они же напали на тебя. Ты вызвал Росгвардию. Они вместо того, чтобы защищать тебя, они на тебя напали. Ничего вчера себе наберут. Нет, да, подожди, Антон, все просто. Берем нормы права, там все прописано, последовательность. Устанавливаем личность, устанавливаем должность, устанавливаем полномочия, устанавливаем направление на совершение тех или иных действий. Где документы? Где документы? Он не занимается. Он не занимается с личным составом надлежащим образом. Увидел на площадке неизвестных лиц, которые... Значит, лезут в имущество, которое я являюсь собственником общедолевого имущества. Они комле... лезут в это имущество. Вызвал, значит, вызвал наряд полиции. Вместо того, э, чтобы установить делала... личности, установить полномочия, установить, скажем так, потребовать представления документов, которые подтверждают значит, законность и обоснованность их здесь действия, начинают чего-то придумывать. Не надо ничего придумывать. Документы давай. И твоя позиция, он начинает тебе, да не надо мне ничего рассказывать, документы давайте. У всей этой слабое место оформления, документальное оформление того, что я знаком. Там другие люди займутся, скажите, этими документами все остальные. Документы мне давайте. Мне не надо здесь ничего рассказывать, не надо ничего объяснять. Я сам разберусь. Мне, мне здесь не надо. Я договор заключил, заключил. Деньги заплатил, заплатил. Вместо того, чтобы, вместо того, чтобы защитить мое имущество, приехали, у меня телефоны давай отбирать. Кто они такие, у меня телефоны отбирают? Умники нашлись. Все просто у тебя. Ты вызвал, вызвал. Это мое имущество, а это непонятно какие лица. такая это управляющая компания. Кто сказал? Документы попросить у них? Управляющая компания? В глазах что ли у тебя? В голове у тебя щелкнула. Управляющая компания. Документы давай мне. Он нет нашелся.